В большинстве случаев дети они сидят в школе на уроках да, с одним уроком физкультуры в неделю, что действительно очень мало. Большинство – это компьютер, дом, несколько кружков, но в то же самое время им нужна какая-то разгрузка. Дети все-таки это дети, они должны куда-то свою энергию воплощать и должны платить как правило, физическую нагрузку. Каждый родитель, который решает приобщить ребенка к спорту, задумывается, а чем именно заняться. Выбор непростой, и хорошо, что можно попробовать разные направления. У нас существуют бесплатные пробные занятия для детей, да, то есть любой ребенок может побывать у нас в любой секции один раз, и ребенок и родители уже, да, решит для себя, стоит заниматься этим или нет, то есть выбрать для себя что-то более подходящее. В этом клубе работают детские секции на любой вкус и характер ребенка от танцев и плавания до единоборств. У меня двое детей. Одному 9,5 лет, второму 11. Мы ходим на секцию бокса, мы ходим в плавание. Плавание очень хорошо укрепляет мышцы, поддерживает общее состояние здоровья. А также плавание пригодится ребенку в жизни, да? в каких-то ситуациях. А на бокс мы ходим, потому что это, во-первых, мужской вид спорта. Да? Каждый мужчина должен уметь постоять на себя. Я думаю, что это нужно начинать развивать именно с малых лет. Прививать детям любовь к спорту. Наш тренерский состав, ну, скажем так, безупречно в этом клубе подобран. Да? То есть, допустим, занятия по, кик по кикбоксингу ведет четырехкратный чемпион России по берманскому боксу. Да? Занятия по плаванию ведут многократные там, призеры, тоже всевозможных соревнований. То есть за это можно не беспокоиться. Я веду группу от 4 до 6 лет. Это дети до школьного возраста и дети от 7 до 16 лет уже школьного возраста. Уже спортивная группа. К каждому ребенку у нас есть индивидуальный подход. Мы начинаем смотреть на функциональную подготовку. Сначала вырабатывается где-то месяц-два функциональная, чтобы уже организм был привык. После этого мы начинаем уже отрабатывать элементы удары ногами и руками. Сейчас у них формируются здесь секции по, если я не ошибаюсь, по бирманскому боксу. Я и сам к нему хожу. И вот хочу еще даже не младшего, а обоих. И среднего, и младшего сюда попробовать прита притащить. Они здесь очень хорошо к этому подходят. То есть я, может быть, и не повел бы, но тут очень грамотно. Так все сбалансировано. Даже не страшно отдавать их в руки, так сказать, инструкторам. В таком возрасте не столько действительно важно мини драс сколько общее развитие ребенка. Ну и, соответственно, ставим тоже стойки, удар тоже ставлю. Значения абсолютно никакого не имеют. То есть мальчик и девочка может вообще за детей не бояться. Хочется, чтобы из каждого получился чемпион. Конечно, не из каждого получится, но хотелось бы, чтобы из каждого получился. У меня секции бодибилдинга для детей. По сути, это громко сказано, что бодибилдинг – это общее физическое развитие. Как правило, мы рекомендуем с 9 вот, до 14 лет этим заниматься. Я веду ряд на пластику для совсем маленьких, и уже более старшие ребята занимаются хореографией. Значит, то, у нас маленькие группы, у нас получается очень хороший подход к каждому ребенку. Когда ребятки приходят совсем маленькие, проводим развивающиеся с ними упражнения. Начинаем с самых простых движений, мы учимся слушать музыку и разучиваем маленькие простые связочки. Занятия на воде – это несомненная польза и особое удовольствие. У нас есть несколько секций для разных уровня подготовленности детей. Соответственно, группы делятся на каждый уровень. И тренер уделяет каждому ребенку максимальное внимание. То есть ребенок быстрее усваивает знания и, соответственно, быстрее учится плавать. Вообще, я бы заниматься с самого маленького возраста, того чтобы у ребенка не возникало страха к воде. Занятие у нас начинается от полутора лет. Для самых маленьких детей до трех лет у нас есть секция «Мама, папа, я». То есть родители могут вместе с ребенком заходить в воду на присмотром тренера, заниматься плаванием. Дальше уже с трех лет до шести мы занимаемся детским детском бассейне с инструктором. После шести лет мы уже идем во взрослый бассейн и учимся правильно плавать всеми стилями. Конечно, можно рассчитывать на спортивные результаты, потому что у нас все опытные спортсмены, кандидаты мастера спорта, мастера спорта. Поэтому, когда мы приходим во взрослый бассейн, мы можем уже... Технику плавания хорошо поставить и уже дальше тренироваться на результат. Работа с детьми и работа с взрослыми людьми – это две разные работы. Да? Тренер должен именно а, на каком-то энергетическом уровне да, совпать с ребенком, уметь держать коллектив детей. Это, опять же, не каждому дано. Если у взрослых есть какие-то нотки уже такого самопознания, у детей нет, они открыты для мира, и мир открыт также для них. Получается так, что к любому ребенку относимся хорошо. Спортивный клуб «Фитнес-хаус» находится на пятом этаже торгового центра «Рио».